Бисмиллах, алхамдулиллahi, рубилаламин, ва салату ва саламу аля ашрафил анбияi, ва Ала аля набиина, мухаммад саллаллаху алейхи, аля алихи, асхаби и аджмаин. Сура 91 Аш-Шамс. Сура аш Солнце. аш Солнце. Ауду мин аш-шайтони р р бисмиллахи р рахим Ващамси, вадуха. Аллах субхану таля поклялся солнцем и его сиянием. Ващамси, я клянусь солнцем. Вадуха, духа это сияние. Духа солнце, когда сияет, даже есть намаз духа. Саляту духа, когда выходит солнце, на высоту копья поднимается, мы читаем салят духа каждое утро ва щамси, ва духа клянусь солнцем и его сиянием а это солнце вау это клятвенное вау ва из-за этого она на шамс сделала кастру в конце видите ващам си именно по причине клятвенной вау клянусь солнцем Вашамси. здесь никак ты больше не прочитаешь Вашамсу, Вашамса. нет не прочитаешь потому что это клятвенная вау. как мы говорим в аллахи мы же не говорим в аллаха в аллаху нет мы говорим в аллахи понятно да клятвенная клятвенная вау называется вадуха и его сияние Сияние солнца. Духа. Га. Га. Это Дамир возвращается на Шамс. Местоимение возвращается на Шамс. Духа. Это сияние. Валь-Камари. Валь-Камари. Камар. Это луна. И клянусь луной. Ида таляга. تل... Когда она следует за солнцем. Когда она следует. И да, таляга. А также клянусь луной, когда она следует за ним. Вал луна. Комар это луна. Таляга, таля, это следовать. Га, за ним. Ага – это за ним. Ваннагари. нагар Nahar это день. День. И клянусь днем. Ля, и ля, и ля, ля, ля, лах. Все Аллах суббанна, та, ля, клянется и солнцем, и луной, и днем, и сиянием. Это только Аллах может клясться. Мы этими вещами не можем клясться. Мы только клянемся Аллахом. Тот, кто клянется, пусть клянется только Аллахом. Ваннагаре клянусь днем. и да джалляха. Когда он, этот день, джалляха. Джаллях – это выявлять. Выявляет, выявляет солнце, выявляет это солнце. Ван Нагар – это день. Ван Нагари, вашамси. Видите, это все клятвенное вау. Клятвенное вау, потому что она делает на слово после него, которое приходит к в конце. И клянусь днем, и когда он выявляет. Далее опять Аллах Усбхан и клянется. вал ида ягшаха». и ида ягшаха». «Клянусь ночью». «Лейль» мы уже знаем. По 92-й суре, сура «Ал-Лейль» мы ее знаем уже. Валлейли. То же самое. «Вал-Лейли ида ягшаха». И, «И клянусь также ночью, когда она покрывает это солнце». «Ягшаха». «Гошия». «Гошия». Покрывать. Ягша. Ягша. -ха. Покрывает. вал лейли Это ночь. Ягша. Покрывать. Ягша. Ягша. Вассама-и. То же самое. Клянусь небом. Вассама-и. Я клянусь небом. вама бана -ха. И тем, кто его воздвиг. бана Бана от слова бина здание, здание или воздвигать бана. Ага. У вас и И клянусь тем, кто его воздвиг. Ля Также клянусь небом и тем, кто его воздвиг. У и небеса сама. Во множественном числе сама Ват. Небо, а сама вами и кто воздвиг его? валь арды. Дальше опять Аллах в клянется уже землей. Уаль арды и клянусь землей. Ардун – это земля. Ваматуаха, тохааа, и тем, кто его распростер, тоха, тоха – это распростирать, тоха. Ага. Возвращается на землю. И тем, кто его распростер, и клянусь землей, и тем, кто ее распростер, эту землю. Аль-Ард. Аль-Ард. Это земля. Ардун. Земля. Тоха Распростирать. Ага. Ее. Валь-Арды ва ма тахаха. Ва у клянусь также душой. У она и тем, кто придал ей облик соразмерной совла. Совлага, га опять возвращается на на на душу. Вот это га га это все до да мир, который все постоянно возвращается на слово, которое впереди стояло. У она Клянусь также душой и тем, кто придал ей соразмерный облик. Ванавсиуама саваха. Ванавсиуама навс. Навс это душа. Навс. Навс. Савва это придавать. Савва облик придавать облик. Савваха. Ага. Возвращается на слово навс. Ванафси Вама саваха. Фальхамаха. Фуджураха, ватаква. Ля илля хайлаллах. Ля Ильгам, Ильгам, что такое ильгам? Это внушение. Вахю есть откровение. Ильгам это внушение. Ильгам. И здесь альхама. ألهم. Альхама это внушать. И внушил фа алгама фа и внушил га этой душе га этой душе фа алгама ага, и внушил ей фуджур ага фуджур это порочность фуджур фуджур порочность а таква это богобоязненность фуджур обратное этому слову таква Фуджур – это порочность, нехорошая вещь. Таква – это, наоборот, хорошая вещь, так как это богобоязненность. И значит, Аллах وتعالى, внушил этой душе ее порочность и ее богобоязненность. Фаальхамаха фуджураха. Ватакваха. Видите, в трех местах, в трех словах Ага, ага, ага, возвращается все это на нафс, на душу. Фаальгама, фуджура, а, Понятно, да? И внушил ей этой душе ее порочность и ее богобоязненность. Ля иляхей ля внушил, и внушил ей и внушил ей ильгам альгама. Альхама. Фуджура. Фуджур – это порочность. Фуджур. И таква – это богобоязненность. Таква – богобоязненность. Кад афляха. Ман заккаха. Кад афляха. Ла Кад – это усиливающее слово. Кад афляха. Когда мы разбирали... Аджарумию, код это из признаков того, что после «кад» приходит глагол. Это признак глагола. Код это один из признаков глагола. Значит, если вы когда увидите код где-нибудь, в Куране или в Хадисах или где-то, код после него, значит, глагол придет. Афляха, и код он усиливает этот глагол. Код афляха преуспел. Афляха это преуспевать. Афляха фалях, преуспеяние. Афляха непременно преуспел. ман тот, кто закяга. Опять га, возвращается на навс, Возвращается на нафс, на душу. Закя это закя, от слова закят. Вы знаете, что такое очистительная милостыня? Тот, чью душу он очистил. Аллах Субхана очистил. Аллах Субханаху таля очистил. Ада афляхаман закяха. преуспел тот, чью душу Он очистил. Аллах Субхану очистил душу. Кад-афляха это преуспел афляха. Закяха, кто очистил? Очистил, очистил. <coughs> Ваккада хаба, мандассага. Хаба это понес урон. Хаба хайба. Это понес урон. вакода хаба. Опять кад признак того, что после него приходит фиаль глагол. Вакада хаба. И понес урон тот, чью душу Аллах Субхану Аталя дассаха. Очернил, он очернил, Дасага очернил и понес урон тот, чью душу он очернил. Значит, Хоба, Хоба это понес урон, Дасага очернил ее. Кэзабат Самуду, Битогваха, Кэзабат. Кэззабад самуд. Кэззабаю, кэззибу – это ложью считать. Самудяне, самуд, народ самудяне, вот эти самудяне, они посчитали, сочли ложью обещанное им наказание. То есть им обещано было наказание. И они посчитали это ложью. Это все неправда, это все ложь. Кэззабад самуду битагуага. Самудяне. Сочли ложью обещанное им наказание. ю кетзибу, ю кетзибу". Это сочли ложью. Кто? Самуд. Народ. Самуд. Самудяне. Самудяне. Битагуага. То, что им было обещано. Битагуага. И вот. Изимбааса. Ашкоха, самый-самый-самый ашко, шакийун, самый несчастный из них, из этих самудян, إمبعصة. вызвался. Из То есть, вот вызвался самый несчастный из них, чтобы убить верблюдицу, верблюдицу Аллаха, которую Аллах, субханаваталя, послал к ним знамением, Алля иля И вот вызвался. Самый-самый-самый Ашко самый, самый, самый, самый, самый несчастный из них вызвался. ин Инбарта. Это вызываться. Ашко, ага. Из этих самодян самый несчастный. лагум. Расулюллахи. Им Расулюллахи. Салих. салям Салих. Расулюллахи. Посланник Аллаха. Салих. Он им сказал. Факаля лягум. Сказал он им. Накат Аллахи. Это верблюдица. Аллаха. Остерегайтесь. Остерегайтесь ей нанести какой-то вред. А также ее питью. Васукьяха. Сукьяха. Сукья. Сукья это питье, паение, «Васукьяха! Остерегайтесь!» Да Иляхе Лаллах!» «Факаля лахум Расулу Аллахи!» «На каталлахи!» «Васукьяха!» И сказал им посланник Аллаха Салих, «Алейхиссалям!» «Остерегайтесь нанесения вреда верблюдица Аллаха и ее питье!» «Факаля И сказал им, «Факаля Расулю, посланник Аллаха. Нака, таллахи. Нака это верблюдица. Нака, нака, верблюдица. Сукья, ага, ее питье. Ага, возвращается она нака. Сукья, сукья, это питье. Факят добуху. ля илля -галялла". Опять они сочли ложью. Сначала они сочли ложью. Что им обещано наказание? Теперь они еще э, Расулюла э, Салиха, э, мир ему, они его сочли ложью. Факадзабуху. Кадзабаю кадзибу. Факадзабуху. Факаруха. Смотрите, и они ее подрезали. Акар. Акар это подрезать. Акару, это они, значит. Много. Много их было. Факаруха. Подрезали ее. Фадам дама алейхим раббум. И истребил их. Аллах Субхану Тааля, Субханахуаталя, дам дама алеим, дам дама, истребил, фадам дама алейким раббум, их Господь. Их Господь их истребил. За что? Это за их грех. За их грех. Фасавваха. фасавуаха, И он сравнял их. Сравнял их. Уравнял их. Савваха. Фадамдам алейхим Но они сочли его лжецом. Салиха они сочли лжецом. И подрезали ей поджилки. И истребил их Господь. Господь их истребил их, за их грех, за их грех, который они же совершили, и уравнял Он их. Они сочли лжецом. Гу, это на пророка, возвращается, на посланника Аллаха, Расул Аллах, на Салиха. Факт гу, гу, то есть его они сочли лжицом. Фадам алейхим и истребил Дамдама. Дамдама. Дамдама алейхим истребил он их, Раб их Господь, бедам за их же грехи. Смотрите, алейхим, им, Раб Бидам бихим, это все. Гум, им, <"Him> им, это все дамиры возвращают, которые на самудиан. Фасаваха. <гум> И он сравнял, уравнял он их. Аллах супана аталя уравнял. Фасаваха. Валяяхоф, укбаха. Валяяхоф. Аллах Спанаталя не опасается, не боится. Хоуфа, я хоуфу, валя я хоуфу укбаха. Последствий этого Аллах Спанаталя не боится и не опасается. Валя я хоуфу укбаха. И не опасался он последствий этого. Валя я хоуфу. Валя я хоуфу, не опасаясь. Акайба, единственное число. Укбаха, последствия этого всего.